приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и в этом видео мы поговорим о Меркурии в знаке Дева почему этот транзит важен дело в том что мы с вами будем наблюдать как слово приобретает вес то что обещаешь нужно выполнять то что подписано имеет силу а то что сказано это все пишется, все фиксируется. То есть это очень интересный период, когда слова значат многое. И слова мы воспринимаем буквально. И слова могут создавать определенную почву для дальнейших действий и для того, чем человек будет реально заниматься, куда он будет направлять свои усилия. Так как Меркурий находится в земном знаке, а этот знак связан именно с материальным миром. Плюс ко всему Меркурий в Деве имеет сильное положение, поэтому мы с вами будем рационально планировать наше время. Мы будем стараться тратить свое время только на те вещи, на те темы, которые в дальнейшем принесут результат принесут пользу. Это не тот период, когда э, какие-то пустые разговоры нам будут интересны. И будет этот период с 5 по 27 августа. Это время Меркурия в Деве. Давайте же подробно обсудим, как проиграется этот период, на кого повлияет и какие аспекты будет делать Меркурий, находясь в Деве. И соответственно какие даты нам стоит запомнить дева это знак тружеников это действительно знак который напрямую связан с трудолюбием с тем что человек приносит пользу результатами своей работы и когда меркурий переходит в деву где-то в глубине души каждый из нас хочет погрузиться в работу и быть полезным другим людям это хорошее время для поиска работы, для того, чтобы обдумывать, как вам лучше развиваться в вашем деле. Это период, когда люди не ведутся на сенсации, на какие-то громкие заявления. Это то время, когда слова должны быть чем-то подкреплены, и слова должны иметь вес, и они должны к чему-то приводить. На самом деле, в этот период очень хорошо все анализировать, так как мы будем беспристрастными. Мы в этот период не будем склонны поддаваться эмоциональному порыву, когда мы будем принимать определенные решения. Это то время, когда мы способны взвешенно подходить к принятию решения. И это тот период, когда мы делаем правильные выводы, и, соответственно, риск допустить ошибку в каком-то деле, он сводится к минимуму. Также характерной особенностью данного транзита является то, что люди стремятся к тому, чтобы проверять любую информацию. Даже если она из проверенного источника, все равно важно понимать, насколько эта информация является достоверной, насколько им можно доверять. То есть люди обладают некой долей скептицизма и не верят на слово. Они все перепроверяют. Помимо фокуса внимания на работе, будет присутствовать также фокус внимания на здоровье, рутинных обязанностях, делах. Будет желание навести порядок даже вот в тех бытовых мелочах и вопросах, на которые раньше не хватало времени то, чем раньше было неинтересно заниматься, или, возможно, раньше даже эта работа могла вас раздражать, но сейчас вы будто бы успокаиваетесь, и вам нравится тот порядок, который получается по итогу. К тому же в этот период времени очень хорошо проводить на работе планерки, собеседования, очень хорошо проводить инвентаризацию, проверки, вот самые различные, да, это период когда э, очень хорошо все возводить в определенную структуру чтобы все было логично чтобы зря не тратились ни ресурсы э, ни э, время других людей и несмотря на то что период подходит для такой кропотливой работы когда мы максимально сосредоточены на чем-то все равно вы знаете, что и этот транзит может внести определенные уже перекосы и становиться негативным влиянием. Когда это происходит? Это происходит в случаях, как говорится, когда лучший враг хорошего. Человек стремится к тому, чтобы что-то улучшить, и уже теряется вообще смысл всех этих действий. Порой на то, чтобы усовершенствовать какую-то мелочь может э, уходить масса времени которое можно было бы более полезным путем использовать помимо этого в данный период мы можем настолько быть сосредоточены на деталях на каких-то мелких нюансах э, что будем упускать из виду нечто большее общую картину поэтому всегда в период в Меркурия в Деве, важно не терять из виду вот, общую картину. Вы должны понимать, ради чего вы все это делаете. Не теряйтесь в деталях и не погружайтесь в какую-то кропотливую, слишком кропотливую работу надолго. Иначе это может вас затянуть и действительно... Э со временем то, что вы делаете, вообще может потерять свой смысл. Не стоит в это время ожидать эмпатии со стороны других людей. Каждый сосредоточен на своем. Причем присутствует доля критицизма. Люди скорее дадут вам совет, чем будут вам сопереживать и сожалеть о том, что в вашей жизни происходит какое-то неприятное событие. То есть в принципе... Это период, когда вряд ли вы можете рассчитывать на вот такую обычную человеческую поддержку. Но тем не менее, если кто-то захочет поддержать другого человека, то будет это делать более такими материальными, приземленными способами, так как дела... В этот период значит намного больше, чем слова. Помимо всего прочего, когда Меркурий в Деве, это хорошее время для деловых поездок, для того, чтобы решать бумажные вопросы, заниматься бумажной волокитой, для того, чтобы отправляться в командировки и, в принципе, заниматься любыми рабочими вопросами. Давайте подытожим, для чего же подходит период Меркурия в Деве. В первую очередь он подходит для коммерческих сделок, поскольку подразумевает точность в расчетах, в бумажных делах, поэтому период благоприятный для покупок и продаж. Также это очень хорошее время для проведения научных конференций, для того, чтобы проводить определенные исследования, делиться результатами своих исследований, это будет интересно другим людям. Это очень благоприятный период для любого бизнеса, поскольку он дает возможность привести все в порядок и структуру. Это хороший период для начала курса лечения, для того, чтобы съездить в санаторий, заняться своим здоровьем, начать тренировки, правильное питание. Это прекрасное время для того, чтобы навести порядок в документации, это прекрасный период для того, чтобы повышать уровень квалификации, обучаться чему-то новому. И в принципе это может быть и не связано с вашей профессией, но если курс обучения будет вам полезен, то Меркурий в Деве это одобряет. И напоследок переходим к аспектам Меркурия в Деве и важным датам. С 12 по 20 августа Меркурий будет в Триене к Урану. Это период очень благоприятный для того, чтобы осваивать технику, для того, чтобы много работать за компьютером. Это хорошее время для поездок. Это тот период, когда в вашу жизнь могут войти новые знакомства. Это период, когда могут возникать новые возможности в бизнесе. И что самое важное, Уран дает поддержку единомышленников, поэтому э, окружайте себя теми людьми, с кем у вас есть общие интересы, и вы будете очень стремительно в этот период расти и развиваться. С 17 по 24 августа Меркурий будет в оппозиции к Нептуну. Этот период неблагоприятный для поездок, для бумажных дел, и в целом может быть момент дезинформации, когда вас будут заста заставлять во что-то верить. Это такое время навязывания какого-то мнения. Причем это все происходит довольно незаметно. Поэтому перепроверяйте любую информацию, которую вы будете получать в этот период. А также... С опаской относитесь к новым знакомствам. С 24 по 26 августа Меркурий будет в аспекте к Плутону, причем к этому моменту уже распадется аспект к Нептуну. И вот это хороший период для решения финансовых вопросов, для выступления перед публикой, для того, чтобы решиться на то, что требует много смелости, усилий с вашей стороны. Это может быть какое-то сложное обучение, или это может быть ваше решение опубликовать ваши произведения, поделиться вот с кем-то результатами своей интеллектуальной деятельности. И это будет требовать от вас смелости, но это даст очень большой рывок в вашем личном развитии. Учтите, что с 22 по 27 августа Меркурий будет в аспекте к Марсу. И это период довольно конструктивный в плане работы, поскольку наш ум, Будет работать в соответствии с нашими желаниями, наши действия будут максимально вот синхронно, да, тому, что мы обдумываем, что мы планируем. Это хорошее время для того, чтобы вот все шаги наперед просчитывать и следовать плану. Но в то же время аспект дает конфликтность, поэтому избегайте ситуации, когда что-то доказываете другим с пеной урта. Это то время, когда нужно контролировать свои эмоции, так как они могут навредить вашим делам. Они могут отвлекать вас от главного. На кого же транзит Меркурия в деле повлияет сильнее всего? Помним, что если ваша профессия, деятельность связана с Меркурием, то есть вы писатель, блогер, вы преподаватель, учитель, журналист в таком случае вы очень чувствительны к движению меркурия или он ретроградный или он директный в каком знаке он проходит это все напрямую влияет на то как у вас с работой все складывается поэтому для вас этот период будет очень продуктивный и это очень хороший период для вас именно в плане роста и развития на рабочем месте также этот транзит очень сильно влияет на солнечных и асцендентных Дев. В период транзита Меркурий будет соединяться с асцендентом и Солнцем, и это будет создавать повышенное желание общаться, самовыражаться через речь, делиться знаниями и умениями с другими людьми. Это период обмена информацией, и именно благодаря этому вы становитесь заметными и Обращайте на себя внимание, поэтому если э, вы имеете такую ценную информацию, которую хотите поделиться с этим миром, то в этот период вас обязательно ожидает рост популярности, и э, в целом это то время, когда вы сможете добиться успеха в социуме. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, желаю вам всего хорошего, Будем с вами на связи, всем пока-пока!